Всем привет сегодня еду в экспресс на втором этаже, вот какой из него вид открывается У нас маршрут сейчас Киев-Харьков, но мы выходим в Полтаве Мы едем в лагерь, там круто на 20 дней Дискотека, короче, закончилась мы продолжаем ехать в поезде пока.